Привет, всем, с вами Маки Чародей, Антон Чалей. Ваша задача просто выбрать какую-нибудь из этих пяти карт. Лично я выбираю Шичерви, потому что она все равно будет на виду. А вы, вы можете выбрать что-нибудь из этого. Выбрали? Так, точно? Окей, хорошо. Теперь щелчок, и у нас вместо пачки карт остается две. У нас остается перевернутая карта и шесть черы Эта карта, скорее всего, ваша. Но знаете, в чем проблема? В том, что меня смотрят, скорее всего, больше четырех зрителей, не один. И поэтому эта карта может у кого-то совпасть, а у кого-то не совпасть. Поэтому тут нужна магия 80-го левела, черная магия. Если щелкнуть сильнее пальцем, то эта карта станет ничейной. Как это ничейная? Это просто будет обе карты... Шесть червя, да? Точно так же. А ваша карта со всеми остальными просто пропадет. В руках у меня больше ничего нет. Так что выбирайте всегда с умом. Пишите в комментариях, какую карту вы выбрали. Также ставьте лайки, комментируйте, что хотите делайте. Всем пока, хорошего настроения.